Спросить, можно ли несколько осан где не использовать по сколько минут их держать и как только я получила результат нужно ли их продолжать делать асаны выполняются так вы допустим есть асана э, развития сновидения то есть человек опускает голову ставит две руки и после этого здесь очень важно начинает человек дышать то есть я опускаю руки вернее ставлю руки в виде асаны после этого выкладываю свой лоб и начинаю дышать делаю это немного раз от 7 до 15 после этого перехожу к другой асане специально находиться в асане нет никакой необходимости в этой асане необходимо подышать В случае если что-то произошло что вы задумали данную асану можно дальше не практиковать or what?